Всем привет, дорогие друзья, с вами Black Channel, И сегодня будем продолжать проходить Far Cry 4 В прошлой серии мы защитили Монахал И уже сейчас в Гималаях находимся Будем выполнять очередную миссию Арбуда, да, это гора такая Есть 8000 метров, нифига себе Там очень холодно Обязательно возьмите сейчас что-нибудь Крепкого чая, тепленького Потому что тут холодно, капец и что-нибудь себе похуже вкусненького. Так, группа 2, группа 2. Да-да-да, группа 2 сейчас духнет. Так. Блин, не получится так, если честно. Все, до свидания. Коктейльчики можно взять о да-да-да, это очень надо, кстати, это очень полезно. ради и денег. Можно принципе, так. Ну... А как метатель? Блин. Все, груза больше нету. У вас. Я сейчас его украду, все. А где груз-то? Ну, точно здесь нету, да? Обыскать? Там у меня и там места нет особо. О, вот и кислородная маска, кстати. Ну хотя тут не настолько холодно, что прям кислородная маску нужно. Надо обыскивать всех. Короче, все. Сожди нафиг все. Обыскать нельзя. Ну и пошел нафиг тогда. Я уезжаю. не вон и рука и голос он сейчас замерзнет опять что-то неправильно еду по тут карабкаться надо даже немножко блин да куда я еду вообще в другую сторону да ну вас нафиг, я без этого доберусь опа а, поиск объектов ага. а да там объектов нет волки зато есть это не радует конечно все Что? что такое испугались да А вот так вот надо было нормально все делать. Не надо было сюда вообще суваться. Так в смысле, стоп. Ч ⁇ объекты? Я же объекты использую. Вот объекты. Вот еще объекты. Так в смысле кислород закончится что мне еще надо вот еще еще один объект найду не понял а пушки где украли <сих> блин сейчас затохнусь блин что делать Надо было реально было снегоход брать, а не его бросать и уйти уходить. Теперь придется как-то самому. он поехали куда-то. Блин, нас подкнулся опять. Так, ладно, лагерь Дельта штабу. Угу. О, вот они. Зачем, зачем? Ну нормально все было, Я потратил. Нифига себе, ты что делаешь? То в смысле? Да я хотел по-тихому, э, как Хитман, ну в смысле, ну почему? Опять все заново, да нет, не хочу я заново проходить. Блин, ну как так? -то? Да нафиг нет это твое оружие, блин. Она мне нафиг не сдалось. нафиг отсюда <свист> все так э -э а он там еще дебилы идут надо быстрее спрятать так надо... блин сзади напасть может быть полечусь пока <свист> так объект использовать Да, да, да, в прошлый раз не видел. Так, надо тут по, по поискать что-то. Обыскать, может у них есть что-нибудь интересное. Моду сюда надо. Вот его обыскать. он блин, опять ничего нет. И что Иди дальше, походу. Что еще сделаешь? Если они такие бомжи, ничего у них нету. В принципе, будем дальше в дорогу идти. У меня сама началась она. Ну окей. Понял, куда лезть-то? А, крюк. Давай кошку используем. Давай лезем, лезем. Давай залазим. А тут как? А тут просто, да, запрыгну Так, тут вроде никого нету пока. кого искать тут же ничего нет от слова совсем вообще просто горы кто тут будет вообще что-то искать нормальный человек хотя мой что-то и дойдет вообще ничего нету как что тут искать а ну вот кошки только есть колок, блин, блин. А вот это жестоко, конечно. Там просто, по-моему, сердце забрал. Блин, еще этого не хватало дебила. А, ну ладно, кошка ушла просто. Короче, все меня прессуют вообще. Офигеть можно. О. Обыщи его. Может, что-то у него найдется. Т -т -т -т -т -т как так, как так-то? да да да В смысле? Ты да делаешь? да да сказал. да значит, вниз да а не вверх. Вот так вот. Отпусти. да Нифига. Ну тут тоже да, высоко даже высоко давно. Отпусти ты е нафиг. Ч это такое? Там уже не высоко было. Опять хрень всякая. Сейчас опять туда тут будет, я уверен. Не просто так же. Но ну, медведь еще не хватало. <звы> Нифига себе. Медведь, ну ты жесткий, конечно. За медведя мне много отвалится. Такое сердце, нихрена себе. Медведя. Но и правда все патрончики свои потратил. Ну в пещере медведя точно что-то есть интересное. Так, вот тут кровь, значит по крови будем ориентироваться. А вот и вон, кстати. Да, не повезло тебе, медведь украл. Он без зубов, по-моему. Да давай, ну ищи его, в смысле? Там что-то есть уже. Может, хотя бы здесь, если нет, медведь хотя вроде бы не украл. Не еще. Медведь вроде бы еще не украл эту фигню. Ну да, медведь не додумался украсть. Такую вещь. Они уже успели. А вот э, рыси успели. Вот не умнее медведя, походу. Получается. Так, надо выбираться отсюда. по кошке будем выбираться или как не знаю даже наверное да потому что надо выбраться сначала отсюда потому что я не знаю как уходить отсюда вообще хотя можно было я вообще за куда идти не знаю все сверху будем ориентироваться куда идти может я не знаю пока Куда? Значит, в горы все равно, это же в горах все миссии будут. Наверное. Опять эти крылья. Ага. На, на! давай спускаемся все до свидания я, я все я ухожу все мне тут не рада я ухожу все бешеные кошки вообще офигеть можно как же такими можно быть вообще вернитесь к логин ага как мне тут все будет опять прессовать ну блин все просто все подливать кто и будет даже вот и олени <соединяющие> не только ну все все короче козлы все и козлы вот эти коту вот эти козлы тоже не буду убивать пускай идут тебе куда лишь А все, пускай идут теперь куда хотят. Мне плевать, мне надо к Логину идти, все. Именем короля, Именем короля пошел нафиг отсюда. Лучше не надо, я не сейчас банду свою призову. О -о -о -о. Позовут свою банду. К внянду и все, хана мне будет. Опять, это да что же такое-то? Я же всех завалил, откуда они взялись? Пошел нахрен, я не хочу тебя видеть. Все, быстрее, быстрее, валим отсюда, не сейчас реально найдут его дебила этого, который сдох и все, мне хана будет. Я же это еще помню с Хитмана, когда хотя я не снимал его, но я играл в него раньше. Я знаю, что, что там капец будет помню. О, я, кстати, могу снимать. продать тебе шкуру медведя, шкуру рыси, там дофига всего прикольного. Которого я вообще никогда в жизни не... Ссылка доставлена. Распишитесь. Да. Еле-еле потом и кровью. Потому и взялся не так что ли, опять? И как человеком положено однажды умереть а потом суд. да потом в суд в тюрьму посадят хотя он так же Я то что зовут это он сначала вверх. сказал дебил да. На Ешь или будь ну да а для людей это почти тоже раньше было, если они каннибалы. Да, алмазы. Проклятый бизнес. Но это не на алмазы не похоже. Меня спасла пуля. Зубам. Она... Мила угу. старого Лумгина, страшного человека, имя которому было палачь. Ну да. Это пуля. Продырявила мой череп, чтобы пустить свет божий! Так как ты еще тут разговариваешь-то? Так, а бриллианты? Ну, это не бриллианты. 15, Потому что тела в кровь... Что-то не похоже на прям алмазы. Алмазы вообще-то голубые, а это какие-то. серые. Это просто камень, по тебя подкинули и все. Я вот из-за какого-то камня, блин, тут э, чуть не подыхал 5 раз или сколько, там я уже не забыл читать. бессмысленно там. В итоге, что с оружием? Оружие будет! Иди Конечно, за такие и, дай, и за алмаз. И да, и, кстати. Заспарки зачем вам бы телефон ему написать? Что? Опиум? да, ну, какой-то опи Иди, скажи им, а как меня, ибо не представь... дайте хотя бы дай хотя бы один этот, этот, кристальчик, я просто мне одного хватит, я вообще уеду, уеду отсюда, нафиг я же миллионером стану сразу мне нафиг уже больше ничего не нужно будет ну, нет, не хочет э, куда? здорово Почему ему нельзя ничего продать вообще? Я продал бы что-то. Если что там дофига всего есть. Почему он же, я считаю, и торговец? Гималай. Опять Гималай? То вы что, издеваетесь? У нас серия примет целых Гималаям только. Сатуя обезьяна. Гималай, действительно. Уже тут все обезьяны в Гималаях обитают. Да следующей серии будем искать белого медведя в джунглях. Почему бы и нет? Так, а может быть просто его сзади... О, да, кстати, сзади убьем. А метать ножом как? Нельзя метать. ножом как это? Как... В смысле? Так это даже метать ножом, это же самое лучшее, что есть. Ну, тут нету снега метели такой так-то это опасно будет если что зачедали он какой-то находчивый блин ух ты нифига себе так ну, ну ага бухают я понял ничего тут интересного нет Офигенное лечение у него. Он взял, просто об, обжег себе рану и у нее здоровье под него. Быстрее лечить, они там сзади нападают. Огонь не да не прекращайте, мне плевать. Мойте, в принципе, не прекращать. Но я не. Я, я не буду прекращать. Вы можете прекращать, а я не буду. Хотя все прекратить. Мне надоело уже. Так, и обыскать. Что-то есть интересное у тебя? Не, ничего нету. Только деньги. Откуда палок метеоритов? В смысле, откуда у него метеорит вообще есть? Эй, стоять. Нет, я не буду свой косароксем 47 обменивать на какую-то фигню. Нормально, мне прям нравится. Хоть и бессмысленно, но мне нравится все. Если будете писать, зачем ты вот взрываешь вот эти вот баллоны. но мне просто нравится. Вот и все. это прикольно Ага, ни хрена нет уже все украли ну конечно естественно возможно они наверное не так не раз не и не раз и нашли бред. но и мне не дадут игра в горячо холодно. Точно холодно. Же. Ну, не, ну да я вот в нем уже Сейчас медведи опять будут тут мне, блин, мешать. Все. Вы все, вы сдохли. Да, конечно, я буду еще слушаться какого то чурку. Ага, ничего не делать. Не-не-не, я не буду вас слушать. Послушаю один раз и все, мне хана будет. Так, два пути, да? Ну, я направо пойду. Мне, в принципе, а тут разницы нет никакой. Куда хочешь, тогда ищи. Ну тут ничего нету. Блин, а сколько тут путей, я офигею. Так, тут, о, тут и есть проход. Фига себе? Вот это вот опасно, а что делать теперь? А как мне побеждать его вообще? Он же там единственный остался и не сдохнет никогда. Может вот нахрен и не убивать его вообще? Я тогда вниз. Все, я вниз. Не, нафиг надо вообще. Я лучше поплаваю тут, поищу то, что мне надо и все. Угу, угу, да-да, угу. Давай, по канату, по канату. Давай, открывай. Я уже подыхать начинаю. Нифига себе. Он лечит. Он точно лечит или калечит вообще? Офигеть, какой длинный путь. Понимаете, какой настолько как... А, вообще. А, блин, опять упал. А взорвите? Так я в себя тоже взорву нафиг. собраться да взбирайте уже быстрее нет утонул опять блин Уйди отсюда Идем дальше. <с overarching> Фу, прям на меня смотрел. бы говорил блин, что я ничтожество себя поджарь все давай все до свидания я ухожу я не я же не я же умный и не буду с ним драться но все равно поиграю. проиграю чудом там что там очень обезьяна что ли обезьяна блин я думал Тогда лучше бы обезьяна была что происходит мне уже страшно реально очень сильно а вот и бог э, обезьян. Капец на превьюшку пойдет. А в смысле? А-а-а! Так я же хотел э, на превьюшку, чтобы пошло. В смысле вы взяли а меня убили опять? все нормально нафиг нифига себе какие же учи тут кошки обитают Другие с кошки с одного выстрела умирают, а тут <смех> целую пойму высаживать надо. В них, офигеть можно. Ладно, кради статую. Обезьян. Где она вообще находится? Вот, нет. А вот статуя. все Так тут статуя, по-моему, вообще какая-то странная. Офигеть можно. Ну как так-то вообще? Вот это бессмысленно. Ты что происходит там? Иди отсюда нафиг. Я не могу никуда убежать, все, мне плохо, я я вздыхаю. Да еще огонь, ну и куда, куда теперь идти, блин? Так да. да как? А. Серьезно? Заноза, а если там не заноза? То... А, ну, не, ну такая фигня там навряд ну, ли будет. Все, короче, и лезем дальше. Мы их обманули, уже всех убили. Там только один дебил остался, я не буду его уже. Вернитесь и... А, выберитесь из пещеры, ну все, почти выберите. Вытаскивай меня уже. Да, Проверите, меня уже надоело. Я, конечно, верите, приключения такие. До гроба я тебя не клялся. Сердце красавицы склонно к измене или как там? Нет, не так. Он не знает, как там, и я тоже, в принципе, не знаю, как там. Так, соберите две зеленых фитиля, чтобы получить инъектор здоровья. Да? Все будешь? Ну все, я выбрался Ну конечно, твои задания меня уже скоро убьют, реально. И теперь он пронзает не только китов. Сдается мне, что проткнет кого угодно. Только немного улучшить. Да. Да. М -м у -у. да ты просто индиана. Да. А мешок с песком? Надеюсь, ты не забыл поставить его на место статуи. Нет. А яма со змеями была? Нет. Змеи в снегу? Нет. Нет? Но там откуда там змеи? Надеюсь, ты Нет, не порад Да не, не порадовал. Я никому не порадовал, там всех вообще поубивал. Там вообще никак. Номер у тебя есть. есть. А зачем я вот это все делал? Хотя бы деньги дает, Или я просто так это выполняю все. Так, ладно, будем наверное заканчивать, потому что это очень надолго будет реально. Винтовка, да, нафиг она надо. Так, ну в принципе. Так, там листик есть, кстати. Не говорю зла, задание выполнено, все. Круто. Ну в принципе дальше можно по карте посмотреть, куда мы в следующей серии будем идти А пока будем заканчивать. Надеюсь, ему понравилось. видео вот такая серия офигенная просто получилась. Вообще сложная довольно, потому что я е... е... е... еле выполнил, потому что там надо было наверное, по сути ее выполнять середине игры, а я выполнил уже в начале. Это как-то поспешило немножко и выполнил. Там по сути по другому надо было сюжету идти, но я в принципе немножко <соц� и сприт> раньше это сделал все. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте и всем пока-пока.